Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Живниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим о ключе к избавлению от всех страхов. И этот ключ в понимании, как возникает страх в любой момент времени. Это самое важное, потому что это дает такой ключевой атом, который позволяет потом собрать все в единое некое решение и решить эту проблему. В первую очередь, мы сейчас с вами это все обсудим. Главное, просто попытайтесь э, к этой информации отнестись максимальным чистым листом в голове. Представьте, что вы ничего не знаете о страхе. Вообще ничего. Никогда не читали или не знали. И вот сейчас мы с вами как бы с нуля, по шагам, логично, последовательно определимся, что такое страх. И поймем, как от него избавляться. И как избавляться от любого страха, какой бы он у вас ни был. Начнем с того, что страх это эмоция Это такая же эмоция, как и любые другие ваши эмоции Как и злость, как и радость, как и раздражение Это значит, что страх возникает в эмоциональной сфере В эмоциональной, не психической, психологической, физической В эмоциональной и законы эмоциональной сферы Они свои и поэтому страх живет по законам эмоциональной сферы. Мы с вами испытываем эмоции и испытываем страх только в режиме реального времени. Здесь и сейчас. Это мгновение. То есть в данное мгновение, даже пока вы смотрите это видео, это и есть те мгновения, в которые вы можете испытать страх. Вы не можете испытать страх в будущем. Вы не можете испытать страх в прошлом. Вы испытываете и чувствуете его только «здесь и сейчас». Но реагируем мы страхом всегда на что-то, потому что мы эмоциями реагируем. То есть эмоциональная реакция, то есть страх – это эмоциональная реакция на что-то. Мы всегда реагируем с страхом на что-то. Поэтому если «здесь и сейчас» у вас возник страх, он всегда возник на что-то. На что-то вы среагировали. Конечно, сразу же подчеркну. Вы не всегда можете понять, на что именно возник страх. Но он всегда возникает на что-то. Даже если вы не понимаете, на что именно в данный момент он возник. Если мы говорим более правильно, то страх возникает здесь и сейчас всего лишь на два противоположных направления. Он возникает на ваши планы на будущее, когда вы строите какие-то планы. Планы это когда вы думаете куда-то пойти. То есть подумал пойти в магазин, подумал лечь спать, подумал как буду себя чувствовать, подумал подойти познакомиться с девушкой, подумал выступить с докладом. И вот этот план сам по себе не вызывает страха, вызывает ваше восприятие этого плана. Условно говоря, если человек собирается идти спать, это план пойти спать. И звучит это так. Подумал пойти спать. Подумал пойти спать это событие. Дальше идет восприятие этого события. Казалось бы, кому из вас может вызвать страх пойти спать? Но дело в том, что все зависит только от нашего восприятия. Потому что если человек подумал пойти спать, но воспринимает это как «А вдруг у меня будет бессонница?» то у любого из вас, кто был бы уверен на 100%, что он пойдет спать, и он всю ночь проваляется в кровати, не заснув, и у него будет бессонница, у многих из вас это вызвало бы страх. Особенно если завтра важный день, важное мероприятие, вам нужно быть собранным, подготовленным, и от этого зависит многое. Поэтому страх – это эмоциональная реакция на события, которые я воспринимаю как опасные. Страх возникает здесь и сейчас, и мы реагируем либо на свои планы на будущее, либо на то, что уже в прошлом когда-то произошло. К этому относятся четыре вида событий. Что-то, что вы увидели, услышали, почувствовали или вспомнили. Очень часто страх возникает в 30% случаях на произошедшие события и в 70% случаев на ваши планы. Как видите, больше 2 третий возникает страха на планы и только одна треть на прошлые события. Именно поэтому зачастую человеку так сложно понять, на что он сейчас среагировал, потому что он просто что-то запланировал. Он как бы привык ориентироваться на сейчас. Типа, что я сейчас среагировал? На телефон? На ложку? Нет, нет. А на самом деле две трети это ваши планы. Поэтому так сложно иногда идентифицировать. Но в любом случае всегда есть события. Когда мы что-то вспоминаем, мы можем вспомнить негативный момент в жизни. Для многих из вас, у кого есть или были панические атаки, таким моментом будет воспоминание именно о них. Вспомнил, как была паническая атака, а вдруг опять такое случится. То есть как только вы вспомнили про паническую атаку, тут же стали переживать, что она может повториться в настоящем, и это вызывает страх. Дело в том, что абсолютно в любой момент, когда у вас возник страх, вы среагировали на одно из пяти событий. Увидел, услышал, почувствовал, вспомнил, подумал. И вы одно из этих пяти событий прямо сейчас восприняли как опасное. И поэтому возник страх. И так происходит на протяжении дня в любой момент времени. Каждый раз возникает событие, которое вы восприняли как опасное. Очень сложно понять вот эту концепцию, что она оказывается вот такая жесткая. Нету никаких ограничений. То есть многие скажут, но у меня мысли навязчивые. Нет, навязчивых мыслей не существует. Есть восприятие событий. Другой скажет, у меня страх беспричинный. Нет, беспричинного страха не бывает. Ты просто не можешь определить свое событие. Человек говорит, у меня страх постоянный. Нет, это не так. У тебя постоянно возникает одно и то же событие. Например, человек может с утра до вечера только и думать о том, как он себя сегодня будет чувствовать. И событие будет одно и то же. Подумал, как буду себя чувствовать сегодня. А вдруг весь день будет в тревоге. И такое часто бывает, что человек ходит и просто все время держит это событие при себе. Смысл в том, что ключ к избавлению от всех этих страхов лежит в прослойке между возникшим страхом и самим событием, в восприятии этого события. Ведь многие события вами раньше как опасные не воспринимались и не было на них страха. А значит, ваше сейчас восприятие этих событий ошибочное. Оно не то чтобы прям совсем неправильное, оно просто специфичное, дающее такие эмоции. Представьте себе, что вы просто э, мы говорим, что страх это зеленый цвет. А все остальные эмоции – это разные цвета другой радуги. И вот у вас сейчас много событий, которые вызывают этот зеленый цвет. Это не хорошо или плохо, просто зеленого слишком много. Нам нужно, чтобы это было некое разнообразие. Поэтому нам нужно добиваться изменения вашего восприятия к этому страху, к этим событиям. И за счет этого вы будете получать другие эмоциональные реакции. И не будет того, что у вас вот этой эмоциональной реакции страха слишком много или больше, чем остальных эмоций. Поэтому... Ключевым является попытка определить те события Которые прямо сейчас вызывают мой страх Как только вы это сделаете Дальше это уже больше техническая сторона вопроса Как поменять к этому событию восприятие Для многих из вас наверняка это достаточно нужная и важная тема Поэтому если вы хотите подробнее изучить именно процесс фиксации событий, разобрать это на примерах, разобрать, как это разбираются события, то специально для вас я разработал платный, подчеркнул платный видеокурс. Ссылка на него есть в описании к этому видео. Это не для всех, но если вам это подходит, переходите по ссылке, оплачивайте, и автоматически он придет на вашу электронную почту. Это та технология, которая помогла уже огромному количеству моих клиентов, по которой я получил уже более 100 положительных отзывов о результатах. Но если у вас еще остались вопросы по этой теме, тут же переходите в комментарии и напишите о них. Потому что все мои видео я снимаю исходя из того, какие вопросы вы пишете. Формирую темы и снимаю то, что для вас важно. Если вам это видео понравилось, то поставьте лайк. Но в большей степени я прошу вас Напишите другие темы, которые вам были бы интересны. Я с удовольствием на них вам отвечу. Спасибо еще раз, что досмотрели. Всем пока.